Придумана она была в начале 90-х годов. Были попытки несколько раз ее реформировать. Попытки эти завершились некими компромиссами. Часть из этих компромиссов была удачной, часть, на мой взгляд, неудачной. Или существование избирательных комиссий муниципальных образований. А, то есть тех избирательных комиссий, которые а, вообще никаким образом... К вертикали избирательной комиссии не имеет отношения и подчиняются одному единственному человеку, это главе муниципального образования. Соответственно, большую часть проблем мы имеем в плане организации выборов именно с этим звеном избирательной комиссии, в том числе в вопросах использования административного ресурса.